Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и Германия в шоке от того на что пошла Польша, так называется это видео, потому что в нем я расскажу вам о трех нововведениях в законе касаемо трудоустройства иностранцев на работы в Польше, о трех нововведениях на которые пошла Польша после того как стало известно, что легальная работа в Германии в 2020 году для выходцев из других стран, из не стран Европы, союза легальная работа станет реальностью ну недавно вышел этот закон то есть уже подтвердили его в бундестаге ну и собственно польша после этого пошла на три очень серьезных шага которые упростят трудоустройство иностранцев а именно выходцев в таких стран как беларусь армения украина россия грузия молдавия, и, по-моему, все, да? Так вот, именно выходцев из этих стран, эти законы упростят их трудоустройство в Польше. Ну и, собственно, друзья, что же это все-таки за нововведения в законах, которые повергли в шок немцев многих? Знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свои контакты в Германии, которые говорят о том, что после того, как немецкие работодатели узнали о этих нововведениях в польском законодательстве, они впали, многие из них впали в шок, потому что они не ожидали, что Польша настолько быстро отреагирует на то, что Германия приняла закон, который упростит трудоустройство иностранцев. Опять же в Германии. Ну и, друзья, то, что я приведу вам выше, это информация абсолютно компетентная, из самых, что ни на есть, надежных источников, то есть из польских ужендов працы, и также от самих людей, которые пересекали границы уже по нововведениям. Имею доступ к такой информации из-за того, что сам являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, имею свое агентство по трудоустройству под названием ProExWork. К слову, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, предлагаю вам обращаться ко мне. Мой актуальный номер телефона уже появился в нижней части вашего экрана, а списки всех актуальных вакансий в Польше только от лучших работодателей и агентств по трудоустройству, конкретно от нашего агентства под названием ProXWork. Списки этих работ вы сможете найти, пройдя по аннотации, которая появилась уже в верхнем левом от меня углу вашего экрана, также э, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео, на мой телеграм-канал, на мой сайт. Вы тоже там сможете ознакомиться э, с этими вакансиями. Очень рекомендую устраиваться через нас, потому что что мы подбираем людям только достойнейшие работы с лучшими условиями труда и проживания, ну и с достойнейшей зарплатой соответственно. Но что касается нововведений, конечно же, они нам э, очень на руку, как агентству по трудоустройству, потому что первое нововведение, которое, э, на которое пошла Польша, чтобы э, как-то привлечь к себе больше еще рабочей силы, заключается в том, что сейчас уже можно пересечь польскую границу без оригинала освещения, одно же приглашение. То есть сейчас достаточно скана или же ксерокопия освещения. То есть если вы едете по биометрическому паспорту, речь идет об этом. Потому что если едете по рабочей визе, соответственно, у вас будет оригинал на руках, так как вы не откроете без оригинала визу у себя в стране. Да? Но если едете по биометрии, как часто едут люди, то есть не хотят ждать освещения, пока он надойдет, к ним, чтобы уже приехать с ним и потом открывать еще визу по нему, потому что это все очень долго может продлиться. Так вот, просто-напросто заранее человеку, допустим, открываем, то есть делаем освещение, ну и делается оно в течение 7 рабочих дней, после этого просто на компьютер, на электронную почту высылаем скан-копию, он ее распечатывает и едет по биометрии, спокойно говоря, что едет на работу, то есть уже не нужно придумывать, что еду как турист и так далее, чтобы тебя пропустили или там что по закупке, Показывайте распечатанную скан-копию освещения на границе пограничникам, если спрашивают, они, конечно, спросят. Говорите, что едете на указанный адрес, конечно, говорите все четко, ну, без путаницы, потому что все равно пограничники всегда имеют право вас не пропустить. Но если скажете все правильно, то, конечно же, вас пропустят. Это первый серьезный шаг, особенно если учесть то, что еще, наверное, месяца полтора-два назад людей вообще по биометриях целыми автобусами разворачивали, не в Польшу, Но после того, как Германия приняла закон о трудоустройстве иностранцев и не граждан Евросоюза у себя э, в 2020 году, которая будет возможно после этого Польша резко поменяла свою позицию по поводу пересечения границы украинцами, белорусами, россиянами и так далее. И сейчас вот уже пускают без проблем и по биометрии, даже не надо придумывать, что вы едете по Закупы либо как турист. Скан копию, показывайте и пожалуйста. Итак, это первое нововведение. Второе нововведение, на которое... Пошла, собственно, Польша, чтобы привлечь в себе рабочую силу, чтобы выиграть в этой борьбе за трудовых мигрантов, которая уже началась в Германии. Так вот, это нововведение также очень серьезное и заключается оно в том, что теперь человек уже может податься на карту по быту часового сразу, как приедет на работу. И неважно, опять же, по чем он приехал. По биометрии, по приглашению на работу по визе, либо по воевузской визе. Сейчас можете приехать сразу. То есть, раньше нужно было отрабатывать два месяца, и потом только можете податься на часовый побыт, он же видно на жительство от работодателя. А сейчас приезжайте, и хоть с первых дней договаривайтесь, и вас подают. Ну, с первых дней, как правило, не подадут, потому что захотят посмотреть, как вы выполняете свои обязанности на работе. Чаще всего так бывает. А потом, если все нормально, подают вас на видно на жительство. То есть, уже не нужно сейчас отрабатывать два месяца. И это очень сильно как бы упрощает задачу трудоустройства, потому что часто люди приезжают например на работу работают у какого-то там не того работодателя работа их не устраивает а люди приезжают по биометрии например и у них остается биометрии скажем полтора месяца полтора месяца на той работе отработали не устроила хотят поменять работу и податься на часовый побыт вот уже нашли хорошую работу но раньше не могли не податься если у них уже биометрии полтора только месяца потому что минимум два нужно было отработать после этого только можно податься а так как у них полтора только без они должны выехать через полтора уже с Польши. Так вот, сейчас можно податься сразу, и это очень и очень огромный, конечно же, плюс в плане трудоустройства, и огромный шаг серьезный, на который Польша пошла незамедлительно, после того именно, как узнала, что Германия приняла Собственно, закон о трудоустройстве иностранцев в 2020 году. Ну и третий, серьезнейший шаг Польши, который поверг немцев в шок, касаемый изменений в законе о трудоустройстве, заключается в том, что теперь уже не обязательно аннулировать старое свечение, чтобы начать делать новое. То есть, друзья, поясняю, о чем идет речь. Раньше было так, если вы работаете на одного работодателя, опять же, хотите поменять работу, потому что вас там что-то не устроило на другую, тот старый работодатель вам должен аннулировать ваше приглашение. Приглашение, оно же освещение, это то же самое. И только после этого вы сможете начать делать новое свечение на другую работу. То есть, подать в Ужон документы, чтобы вам начали оформлять новое, только после аннуляции старого. А сейчас аннулировать уже не надо, можете одновременно подавать и делать хоть два освещения у вас будет одновременно, по сути, без проблем. То есть, это огромнейший, опять же, плюс, объясняю почему. Потому что, во-первых, если вы меняете работу, раньше нужно было аннулировать старое, как я уже сказал, и то есть, вы уже не могли там дорабатывать. Допустим, как по умове лицензии, если по умове опрасы, лицензии неважно, вы работаете, обычно есть окрас вы повезения две недели, например, либо хотя бы неделю вы должны отработать, прежде чем поменяете работу, да? ну и что все нормально, там, разойтись с работодателем, чтобы вам отдали все деньги. Ну и раньше как бы, вы должны были доработать. И доработать, соответственно, официально, потому что если вам аннулируют на старой работе приглашение, то вы уже работаете неофициально, если вы продолжите работать после аннуляции. Вот. И получалось, что человек не мог на новую работу начать делать освещение, оно же приглашение, пока работает на старой. Да? Он должен был доработать полностью, а потом уже ждать, опять же, 7 рабочих дней, пока на новую работу сделается приглашение, там где-то жить, в хостеле или где заслужить. Свои деньги и так далее, то есть не работая. А сейчас этого не нужно сделать. То есть сейчас вы дорабатывая спокойно по старому освещению, вам делается уже новое на новой работе, вы приезжаете и сразу выходите, проходите там просто медкомиссию, сразу выходите на новую работу. Огромнейший плюс, друзья, и это если только разбирать, как бы такой вариант развития событий. Часто бывает, что человек сделает опять же освещение, приглашение там непонятно через кого, уже откроет визу по этому приглашению, а вакансия стала не под которую делалось данное приглашение. Приглашение на работу, да. И э, человек хочет на другую работу начать делать приглашение под эту открытую визу. Опять же нужно было связаться со старым тем работодателем, от которого он делал, чтобы это приглашение аннулировали. И тогда уже он только смог бы начать делать новое приглашение, опять же оно же освещение, под эту визу, чтобы поехать на другую работу. То есть часто бывало, что с тем работодателем не получается связаться, или у него нет времени, чтобы пойти там позвонить в он аннулировать старое приглашение. И мы не можем начать делать чеку новое. Ну, очень много было проблем. Сейчас же эти все проблемы, так, как говорится, канули в лету и остались в прошлом. Что ж, друзья, вот на такие три серьезных шага пошла Польша после того, как раз, э, ну, официально так не говорится, что именно из-за того, что Германия приняла данный закон о, об упрощении трудоустройства иностранцев в 2020 году у себя, но совпало все так странным образом, что именно после э, принятия данного закона э, немцами недавно, не помню точно какого числа, примерно месяц назад э, приняли данный закон, как бы уже в Бундестаге подтвердили и именно как раз. Таки в эти сроки поляки резко пошли на упрощение трудоустройства у себя выходцев из стран Беларуси России, Украины и так далее по-моему это не просто совпадение что думаете по этому поводу вы напишите пожалуйста в комментариях к этому видео, будет очень интересно почитать, также поделитесь ссылками на это видео с друзьями подпишитесь обязательно на мой канал если еще не подписаны, поставьте лайк под этим видео, лучше обратиться сразу к серьезным и достойному работодателю, которым я являюсь, друзья. Говорю это, собственно, со стопроцентной уверенностью, а если не верите, то приезжайте и убедитесь сами. Есть уже отзывы о моей работе, о нашей работе, нашего агентства, так скажем, на моем канале. Прошлое видео были, посмотрите, кто не видел. Впереди будет еще много отзывов и вообще куча всего интересного и полезного, связанного с жизнью работать за границей, поэтому подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все данные, мероприятия и видеоролики также прямые трансляции на моем канале. Заказывайте персональную консультацию от меня по скайпу. Заказать вы можете, пройдя по ссылочке, которая в описании к этому видео находится. Также на мой сайт. Очень рекомендую, ведь она будет для вас на вес золота, если вы раньше не работали в Польше. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!